Всем привет, дорогие друзья, с вами AfroMix, и сегодня будет, ну, сегодня 30-е, это видео будет 31-е, значит мы поздравляем вас всех с наступающим новым годом, и начнем по порядку с поздравлений, либо с пожеланий каких-то, либо с желаний, начнем с тедии. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым годом, желаю вам счастья, здоровья, и чтобы у вас были новые достижения в этом году. Кот. Я потом скажу. Я вас поздравляю всех с Новым Годом, чтобы у вас все ваши, ваша семья пополнилась маленькими хорошими котятами. Не надо. Лука! Поздравляю всех с Новым Годом, чтобы у вас было побольше татарских заводов, как у которых. Желаю вам удачи. Знаете, почему у удачи? Потому что на Читанике было много миллионеров, но выжили лишь Удачные. Райт, right, которого нет на сервере, но он скажет так. Хорошо. Поздравляю с Новым Годом. Желаю вам успехов в следующем году. Много подарков. И еды. И еды, самое главное. Даня? Всем привет. Я желаю вам хороших оценок и счастья в следующем году. Теперь с меня начнем. Что, ну что я скажу? Уже все почти сказали. Знаю, Конечно, же за заботу Желаю вам там, чтобы было все хорошо, чтобы были нормальные. Не забывайте кушать мороженое. Да, да, были хорошие друзья и все прощали. И много попугаев. Да, да, да. да. Райда. И не были такими, Нет. такими вот странными Это людьми. Будьте просто, просто будьте вот Хорошими, добрыми людьми. Я У пушистый каждого пушистый, есть да. свои недо. Uh -huh. Короче, без разницы. Всех с Новым годом. Вот, всем удачи, всем пока. Пока.